Всем привет! Сегодня мы будем разгадывать кроссворд вот такой вот спортивная змейка. Каждое новое слово начинается с последней буквы предыдущего. Такой вот кроссворд. Сейчас мы его с вами будем вместе разгадывать. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Обязательно подписывайтесь! Мне будет приятно, что вы подписались. Этим видом непременно строго движутся спортсмены по лесистой местности в городской окрестности. Знаете, что это такое за вид спорта? Как я думаю, вы уже догадались, вот цифра 1, три буквы всего. Это бег. Сейчас мы напишем. Бег. Так. Теперь у нас второе слово на Г должно начаться. Из двух шаров с короткой рукояткой. Те гирки помогают при зарядке. Как вы думаете, что это такое? Гантели. Правильно. Давайте напишем. Гантели. Т ЛИ Значит, третье слово у нас будет начинаться на И Состязание регбистов. Там бегут спортсмены быстро И заносят мячик дыню За черту контрольных линий Что это, думаете, такое? Игра Правильно Теперь у нас будет четвертое слово, начинаться на А. Юрист. Футболи со свиском на поле. Думайте, кто это? Арбитр, правильно. А, Р. Б. Т. Вот, видите, все у нас подошло. Теперь слово будем отгадывать. Беги, беге высший результат соратник золотых наград. Давайте, что это такое? Рекорд, правильно. ре -р. Следующее у нас слово на Д будет. Легкотлето стай. Такой снаряд метает. Что думаете за снаряд это такой? Легкотлетики есть. Диск, правильно. Седьмое слово вот у нас на К. Команде футболистов он главный, хоть и без погон. это думаете подумайте подумайте капитан пишем ка-пи-тан следующее слово на н будет начинаться. счет матча на табло нули голкипере не подведи как называется этот счет, присутствующий там народ? Ничья, правда. Такой вот кроссворд у нас получился. Мы его с вами отгадали. отгадали. Но сначала, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий.